Mmm Whoa whoa Oh Clear out the room I'm coming through They wanna see what I'm bout Yeah, skills, extra, extra yeah, Народ, всем привет. Кажется, я влюбился. Да, простит меня, жена и за да, такие слова, но это так. Устраиваемся поудобнее, эту девочке я оболью медом, и хоть сам я не смог на ней поиграть, но и предоставленного видео мне было вполне достаточно, чтобы сделать первоначальные выводы. Обзоры по другим оперативникам ищите у меня на канале и ждите полный разбор со стартом серверов. Шаршера для меня напоминает поместь травника и монка, получился такой травник 2.0. И пока вы смотрите видеоряд, мы поговорим о прокачке нашей няши. Шаршира в переводе с иврита означает цепь, но в данном случае я предлагаю назвать ее более ласково. Цепочка или цепочка, ну или цепочка, кому как удобнее. Так вот, первое улучшение это уменьшение затрат на применение рывка. Есть и есть, вообще первое умение всегда можно воспринимать по умолчанию, ведь не прокачиваются за 2-3 боя. Но второе улучшение ломает привычную нам логику пирог оперативников. Уже на старте ясно, что жаршерить не имеет привычного нам спецсредства. Нет гранат, дымов, мин и шумок. Вместо этого мы получаем подсумок с боеприпасами. Да, это ломает привычный стиль игры со спецсредством. Уже не задамить союзника или противника и не оглушить его. Тащить будет чуть сложнее, но мы получаем ту самую фишку, которую хотели многие. Это возможность дать союзнику пополнить боезапас. Мы бросаем на землю один подсумок с дальностью броска, как у велюра. Подсумок будет лежать по времени наверное также нет пока возможности замерить, но думаю где-то минуту точно. Подсумок с патронами может поднять как союзник, так и противник. Также мы можем подобрать его сами и восстановить себе патроны как основного, так и дополнительного оружия. На третьем улучшении увеличивается дальность способности на 2 метра. Изначально дальность составляет 6 метров. И хоть активация лечения происходит на короткой дистанции, но само лечение действует на большом расстоянии. Даже после полного излечения союзника связь с медиком остается. И в случае получения урона союзника медик продолжает лечить выбранную цель автоматически. После истечения времени или разрыва связи от расстояния способность уходит на КД. В общем нажали на кнопку, посадили мужика на цепь и лечить его, пока он не сорвется с цепи. Но полное описание на напоследок, я вас еще немножко помариную. На четвертом улучшении происходит увеличение боекомплекта на один подсумок. Это максимально допустимое количество подсумков, всего мы можем носить три подсумка. Подсумок восстанавливает 50 патронов основного и 50 патронов у дополнительного оружия. И на этом моменте в видео 90% людей подумают, а зачем мне давать патроны союзнику или брать самому? Лучше бы дали мне дымы, шумку или что-нибудь в этом роде. Но не спешите, возможно вы передумаете, когда мы дойдем до седьмого улучшения. Хотя оно более обрадует ПВП игроков или ПВПВЕ игроков. А пополнение боеприпасов союзников неплохо зайдет для любителей спецопераций. Этот медик точно подходит для прохождения спецу. На пятом улучшении нам дадут возможность установить на нашу штурмовую винтовку коллиматорный прицел. И как вы видите, он вполне годный. Хотя прицел это вкусовщина и всегда найдется тот, кому этот коллиматор не зайдет. Ждите эпик и легендарку. Шестое улучшение дает нам плюс один магазин. Четыре магазина это максимальное количество, которое мы берем с собой. В одном магазине будет 30 патронов. Далее для изучения улучшений уже потребуются ресурсы, и перечислять я их не буду, все в принципе можно посмотреть на видео. Наконец-то седьмое улучшение, которому, как я говорил, особенно будут рады любители PvP и фронта. Мы получаем возможность заменить восполнение боеприпасов на восполнение спецсредств. Представьте, спецсредств плюс 2 набой. бой. Да спутник и штерн будут целовать ножки нашей цепочки, а враги будут молиться, чтобы у нее с собой были только подсумки с патронами. Теперь считать остаток спецсредств врага станет гораздо сложнее, и непонятно еще кто его взял, сварок или рейн, например, Ситу Йовина. Ну и конечно совет, при попадании в бой с ней лучше уточнить у игрока, играющий на ней включено ли у него седьмое улучшение или нет, дабы избежать неприятных ситуаций и знать заранее на что рассчитывать, патроны или спецсредства. Кстати, наша няшер получает порцию негатива при включении улучшения. Она лишается одного подсумка, в остатке у нас остается, как я говорил, выше 2 подсумка. Но согласитесь, и этого вполне достаточно, ведь примененное в нужное время спецсредство может перевернуть весь бой. На восьмом улучшении мы получаем ускорение восстановления способности цепь на минус 5 секунд. Изначально это значение равно 12, но с этим улучшением время восстановления составляет 7 секунд, что тоже быстро. Да, не моментально как у травника, но и сидеть вплотную к союзнику для лечения нам не требуется, по крайней мере после активации лечения как и смотреть в принципе его сторону. Автоматика. На девятом улучшении мы получаем дополнительные 10 очков здоровья, и наш запас составляет 90. На старте мы имеем всего лишь 80 здоровья, и к сожалению всего одну плашку брони, что горит о не самом высоком показателе выживаемости. Тут мы с травником равны. На десятом улучшении у нас улучшается контроль отдачи, благодаря установке передней тактической рукоятки. С чем с чем, а с точностью контролем отдачи игроков расширять не должно возникнуть сложности. Как вы видите на экране, она неплохо ложит в точку при стрельбе, напоминает мне но надо пощупать и потестить на полигоне, возможно просто очень хороший контроль отдачи. На 11 улучшении мы получаем первую особую черту. Союзник, находящийся под воздействием эффекта звено, получает уменьшенный на 25% урон от пуль, что на 5% больше, чем у переделанного барта, именно от пуль, а не от спецсредств, про это не стоит забывать. Правда всего на одну цель, но согласитесь, довольно-таки неплохо выходит и лечим, и входящий урон понижаем. Думаю, это будет одна из самых желанных оперативниц из Нэшер, хотя ее подруги не уступают ей по интересности. но это уже совсем в других видео. Не отвлекаемся, только если на подписку и прожать лайк. 12 улучшения уменьшает стоимость применения способности цепь на 4 очка выносливости. Было 12, стало 8 выносливости в секунду. Далее уже поинтереснее. 13 улучшение и очередная особая черта, так сказать изюминка на нашей оперативнице, увеличение запаса здоровья, с которым оперативница возвращается в строй после реанимации, что явно продлит нам жизнь после воскрешения, плюс 20 очков здоровья в нашей тельце. Думаю, многие уже догадались по реплею, что мы, как и травник, не можем лечить себя сами. И это вынуждает нас использовать аптечку для самолечения и стимуляторы для стамины. Данная оперативница, как истинная девушка, будет требовать больших финансовых затрат за использование расходников наравне с травниками. Но давайте продолжим рассматривать ветку прокачки, тем более 14 улучшение дает нам увеличение скорости восстановления здоровья союзнику. И это нам ничего не стоит, в отличие от того же травника, который расплачивается за это повышенным расходом стамина на 2 очка выносливости. Хитрая девчонка. Изначально цепочка восстанавливает 8 очков здоровья в секунду, а с этим улучшением у нас получает уже 10 ОЗ в секунду. Лечим мы быстрее травника, тратим меньше стамины, дальность у нас больше и это гораздо удобнее. Кто это, если не травник 2.0? Ну и последнее улучшение перед разбором способностей имтара. На 15 улучшении нам дают очередную вишенку на тортик. Оперативница восстанавливает все 50 очков выносливости за каждое устранение противника, совершенное союзником под воздействием эффекта звено. То есть пока вы лечите вашего союзника и тратите на него свою бесценную стамину, он выносит ботов и возвращает вам стамину обратно, что очень сильно экономит вам кредиты за использование расходников. Поэтому данное улучшение очень хорошо зайдет всем любителям режима с ботами пвп же возврат стамина будет не так заметен, ведь целей не так много, но и свои кроки тоже можно забрать. Давайте подытожим способность цепь: Лечение 10 ОЗ, дальность 8 метров, время восстановления 7 секунд, стоимость применения 8 очков выносливости. При активации способности на союзника, находящегося в зоне действия в прицеле противника, накладывается эффект «Звено». Цель получает постоянное лечение, пока находится рядом с медиком, в радиусе 8 метров от него. Также пациент получает минус 25 к урону и возвращает на 50 стамины после убийства противника, если находится под лечением. Это все делает нас отличным хилером, не уступающим травнику, а даже превосходящим травника. Напомню еще мое личное мнение, с патронами это комплект для ПВЕ, со спецсредством для ПВЕ и ПВПВЕ. Получается универсальная оперативница под каждый режим и будет на гости в любой пати. Настало пора перейти к описанию вооружения Нихил, Меддин и Хороша наша цепочка. Основное вооружение Тар-21. По характеристикам похоже на вооружение Монка, но с небольшими отличиями. По крайней мере на Монга максимально похоже. Урон у нас на 1 единицу больше, но на 5 меньше бронепробития и урон в голову также меньше на 5, или точнее там на 4.8, что позволяет Монку быстрее разбирать цель по голове в отличие от нас. А в скорострельности мы чуть лучше, на 0.5 выстрелов в секунду. Перестрелки скорее всего победит Монку, за счет того, что у него на одну плашку брони больше и урон в голову также выше. Но если честно, решает скилл и тут все зависит от ваших прямых рук. Дальность эффективность стрельбы неизвестна, но я думаю она такая же как у Монка, будем в дальнейшем тестировать на полигоне. Но все-таки в плане перестрелки, мне кажется, у Монка шансов перестрелять больше. Напоминаю, что магазинов всего 4, что не может не расстраивать. Ну хорошо, хоть патронов 30 в магазине, но патроны оголодания нам все же обеспечены. Хотя мы носим с собой подсумки, но если вы пвп игрок, то скорее всего у вас в них лежит спецсредство для тиммейтов. Да, маловато будет. Ну давайте посмотрим на пистолет Ирихон Жирику 941. По ТТХ похож на ГЛОК-26, по крайней мере наиболее приближен к нему. Подробно разбирать не будем. И хоть наша Нэшер старше Травника, но походу Григорий уходит на пенсию чуть раньше. Ирит в плане лечения и комфорта СТБ гораздо лучше будет. Но если честно, у Травника есть козырь в рукаве, а точнее Заря-2 в рукаве. Наличие светово-шумовых гранат, большая скорострельность, урон по голове и не только... За счет ДПСа прямой перестрелки шанс победить у Травника выше, но звание лучшего медика по лечению пошатнулось. Но это уже другая история и более подробное сравнение я ставлю на будущий обзор. Ну а с вами был ВДВ стрим, пока-пока, увидимся в рандоме, подписки, лайки и все такое. Хочу до Кимакуру шаршевит.